Здравствуйте, дорогие гости моего канала. Меня зовут Ольга Павличенко. Я живу в городе Горно Алтайске. Это Республика Алтай. Вот уже на протяжении пяти лет я являюсь партнером одной очень крупной международной государственной корпорации ФУХОУ Феникс. Миссия и цель корпорации ФУХОУ это оздоровить все человечество. Научно-исследовательский институт корпорации ФУХОУ возглавляет почетный академик. Он входит в десятку лучших врачей мира. Когда-то он был лечащим врачом Мао Цзэдуна, Тан Юджин. Под своей эгидой он собрал многих специалистов высокого класса. Это врачи, биоинженеры, биологи. Все эти люди как раз и разрабатывают наш уникальный продукт – систему полного самовосстановления организма. На моем канале вы увидите очень много полезной, познавательной, интересной информации о нашем здоровье, о том, как можно жить в наше сложное время, не болея, как продлить жизнь, как продлить молодость. Вы познаете секреты долголетия. Вы увидите результаты применения продукции, как мои, так и моего близкого окружения, моих друзей, знакомых, родственников, родственников. И еще очень много всего интересного. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях. И мы будем рука об руку идти на протяжении всей жизни. До новых встреч! Пока!